Польша и ЕС заберут без виз у украинцев и отдадут его белорусам. Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк. И такое громкое и, наверное, даже дикое название у этого видеоролика не потому, что я считаю, что будет именно так, как называется этот видеоролик, а только потому, что на это очень похоже, как бы абсурдно это не звучало. И 2020 год не перестает меня шокировать и удивлять. Если честно, страшно подумать, что еще может быть до конца этого года. Ведь только посмотрите, что происходит. Украина реально может потерять возможность безвизового въезда в Евросоюз, в то время как белорусы, белорусы получат эту возможность, скорее всего, в ближайшем обозримом будущем. Это и не только. Обсудим мы в сегодняшнем видеоролике, поэтому если вы заинтересованы в жизни и работе за границей, то это видео однозначно для вас. Советую вам обязательно досмотреть его до конца, подписаться на этот канал, если вы на него еще не подписаны. Также... Жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропускать в будущем. И делитесь ссылками на это видео с друзьями. Ну и по уже сложившейся, пожалуй, традиции, хочу от себя добавить, что я являюсь специалистом по трудоустройству в Польше. И имею здесь свое агентство по трудоустройству под названием ProXWork. У нас есть достойнейшие вакансии на любой цвет и вкус. Эм, работы сейчас есть для мужчин, но часто бывают работы и для женщин, и для семейных пар. В общем, со списками всех актуальных вакансий вы можете ознакомиться, пройдя по ссылочкам, которые в описании к этому видео. Также обращайтесь к нам вот по этим номерам вайбер, ватсапа, они в нижней части вашего экрана, там мой номер и моего помощника-рекрутера. Сейчас нужны как специалисты-сварщики, так один токарь в город Белосток, срочно требуются люди на производство пластиковых окон в городе Замбров, это недалеко от Белостока, туда нужны люди без знания языка, без специальности, вернее не требуются знания языка, либо специальность. Хорошие зарплаты, перспективы карьерного роста и так далее, и все в этом духе. Также требуются люди и на печатные заводы в различных городах Польши, и на заводы по производству опалубки. Обращайтесь. Ну а после короткой рекламной паузы я продолжу. Поехали.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 именно Европарламента. Почему это может случиться, меня, сейчас честно, шокировало. Даже сам своими словами, наверное, не объясню, поэтому коротко вам зачитаю. Европарламент предупредил украинскую власть о возможности отмены безвизового режима и замораживания финансовой помощи от ЕС. Причиной беспокойства депутатов Европейского парламента стала неоднозначная процедура назначения членов комиссии, которая должна избрать нового председателя антикоррупционной прокуратуры. Дело в том, что этот старый председатель уволился по непонятным причинам недавно, по собственному желанию. И в соответствии с украинским законодательством должен быть избран новый председатель. Но, как говорит Европарламент и участники этого Европарламента, по их мнению, те, кто будут избирать этого нового председателя, сами нечисты на руку и сами не могут объяснить, Источники своих доходов в Украине. И, собственно говоря, поэтому европейское правительство говорит, что, судя по всему, украинская власть хотела и хочет завуалировать за напряженной ситуацией в Беларуси, на которую отлично, внимание всего Евросоюза, хочет завуалировать недобросовестные и нечестные выборы председателя вот этой комиссии, так скажем, глава САП Назар Холодницкий был. Написал заявление на увольнение по собственному желанию и согласно действующему законодательству избрать нового имеет право специальная комиссия. Из 11 членов 7 из них утвердила Верховная Рада. Однако три оппозиционные фракции выступили категорически против мотивировать свое решение подозрением в нечестности потенциальных членов комиссии. Мол, они сами не могут достаточно объяснить происхождение собственного имущества». Но его собственно все упирается в выборы этого главы САП. Из-за выборов этого главы САП, по мнению Евросоюза недобросовестных украинцев и украинский народ могут лишить возможности безвизового въезда в Евросоюз. То есть что к чему, как одно относится ко второму, я не понимаю. Если вы понимаете. Напишите, пожалуйста, в комментариях, ну добре, они там не могут у себя внутри страны избрать этого главу САП какого-то, я не знаю, но причина беспокойства стала неоднозначная процедура членов комиссии избрать нового председателя антикоррупционной прокуратуры, то есть не могут избрать председателя антикоррупционной прокуратуры, э, вернее, могут, но по мнению м -м, Евросоюза делают это недобросовестно. Окей, введите санкции тогда против э, председателей этого совета, против политиков и чиновников украинских, заморозьте их счета за границей, м -м, лишите их возможности въезда в Евросоюз. Ну, куча есть инструментов и рычагов. Э Которые могут э, помочь гораздо более эффективно повлиять именно на вот эти вот структуры, которые занимаются выборами этого главы САП, И это было бы, на мой взгляд, гораздо эффективнее, чем лишать украинский народ возможности въезда в Евросоюз э, без виза. Но что к чему, почему, для чего? Такое ощущение, что просто ищут какую-то причину, тем более на фоне того, что... В прошлом видео я буквально говорил, в позапрошлом вернее, что Евросоюз, вернее Польша, Словакия, Чехия и Венгрия хотят подать запрос в Евросоюз на то, чтобы белорусов, белорусам дали возможность въезжать без виз на территорию Евросоюза. Так же, как сейчас это можно сделать украинцам пока что. И вот сейчас чудесным образом появляется новость, что украинцы в свою очередь хотят лишить такой возможности, то есть без визового въезда. Ну, напрашивается такой вывод абсурдный, что такое ощущение, как будто у украинцев забирают безвиз, отдают белорусам. Ничего не подумайте, я сам белорус. И я не разделяю нации, я уважаю, конечно же, и украинцев очень сильно, у меня сама жена украинка. Ну, как я сказал, сам гражданин Беларуси и так далее. Но просто э, какой-то абсурд вот, происходит, честно говоря. Честно говорю, что ну, 2020 год на самом деле не перестает меня удивлять. Тем более, Лукашенко на днях заявил, что вообще хочет закрыть границу э, с Литвой и э, с Польшей. Пока что еще, судя по всему, открыто. Мне пишут подписчики, звонили в стражграничную и в Телеграм-каналах информация, что пока ничего не изменилось э, на выезд для беларусов. Но вот. Э, 17 сентября 2020 года президент Беларуси озвучил такое свое решение. Ну, приведет ли он его в действие? Думаю, скорее всего, да. Тем более, что уже, опять же, стабильно решено, что 17 сентября, а конкретно сейчас скажу вам, да, 17 сентября 2020 года, как раз-таки, опять же, по удивительному стечению обстоятельств, тогда, тогда же, когда Лукашенко вечером сказал о закрытии границ, в тот же день, только утром, Польское правительство повесило то, что граждане Беларуси могут въезжать теперь и по туристическим визам на территорию Польши, несмотря на пандемию. То есть, э, белорусы первые из третьих стран, из граждан третьих стран, кто сможет въезжать по туристической визе на территорию Евросоюза. Сейчас, это уже официально, это уже сейчас можно. То есть, никому больше нельзя из третьих стран, чтобы вы понимали. У кого, естественно, тяжелая ситуация с вирусом, там... Определенное количество человек, зараженных в месяц на такое то количество, там на 100 тысяч превышает. Не буду сейчас опять в это углубляться. Суть в том, что вы уже, я думаю, знаете эти все цифры, эту всю ситуацию и как они это считают. Суть в том, что Беларусь ходит, входит в красный список стран, но белорусам сейчас разрешают въезжать... По турвизам, Ну, это понятно. Многие там по политическим причинам убегают и так далее с Беларуси. Скорее всего, в связи с этим это введено. Плюс будет подаваться запрос на то, чтобы сделать вообще безвиз с беларусами. Но непонятно только то, почему сейчас хотят отменять безвиз с Украиной. Вот это вот их... Мотивация или объяснение, если правильнее сказать, почему они хотят это сделать. Но для меня и на мой взгляд не является абсолютно ни разу никакой достоверной причиной, по которой можно пойти на такой шаг, как... Лишись украинцев возможности въезда в Европу по безвизу. Ведь ни для кого не секрет, что большинство ехали по безвизу именно на работу. Едут сейчас на работу. Сейчас по безвизу, как то есть нельзя украинцам въезжать. Именно на работу едут прежде всего в Польшу. Потому что у людей очень многих... Очень тяжелое финансовое положение в Украине. Из-за, соответственно, опять же тяжелого финансового положения. экономики Украины и так далее тому подобное. Низкие зарплаты, низкий уровень жизни, высокие цены. Ну все вы это знаете. Не мне вам рассказывать. И зачем вот наказывать так украинский народ в первую очередь? Не правительство, не тех чиновников, которые не могут добросовестно избрать главу этого САП. Главу антикоррупционной прокуратуры. А именно наказывают этим самым украинский народ. Пока что это в разработке. Пока что это на уровне угроз. Но я, если честно, друзья, в этом году уже ничему не удивлюсь, честно говоря. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. У меня больше комментариев нету. В общем, друзья, также в комментариях хочу попросить вас задавать свои вопросы, интересные вопросы, конечно же, желательные, потому что именно на интересные я буду отвечать. Не буду отвечать на все подряд, а на мой взгляд на интересные и, скорее всего, верну старую добрую рубрику. Под названием «Ответы на вопросы» Антоха отвечает, также в стримах буду отвечать на любые ваши вопросы в прямых трансляциях. Поэтому подпишитесь на канал, еще раз напомню, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать эти самые трансляции. Если еще не подписаны, делитесь ссылками на это видео с друзьями, поддержите лайкосами. Ну и друзья, еще раз напомню, особенно для белорусов, советую вам поспешить с уездом в Польшу, если вы это планируете. Потому что дело пахнет жареным. Судя по всему, Лукашенко всерьез решил закрыть границы, дабы не допустить дальнейший отток рабочей силы из Беларуси. Потому что это может стать приговором для белорусской экономики. А этот отток уже начался. Говорю вам как специалист по трудоустройству в Польше. Я это наблюдаю сам лично. На этом у меня все. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life на связи из Польши. Берегите себя и до скорых встреч за границей, друзья. Пока.